Привет, с вами был Автов Михаил и канал Дом Веры Дном. Мы уже четвертый месяц живем в собственном доме после переезда. Построили с нуля и потихоньку продолжаем устраиваться. И в настоящий момент девчонки уже замучили, когда же появятся зеркала у нас в доме. Кроме как в ванной и на первом этаже в двери в гараж зеркал больше нет. И дошло Очередь как раз дошла до зеркал до исполнения их желаний и просьб. И хочу показать вам, как я сделал зеркала. Сделаю Вот такое вот зеркало мною было сделано и сегодня уже собрано окончательно как они называются, гримерные зеркала для макияжа. Ну, короче, зеркало с подсветкой. Их у меня два. Одно большего размера, 2 метра на 90. Второе, 1,77 на 80. Это вместе с я не стал делать видео с самого начала, как я запиливал рейки, бруски, как я выпиливал отверстия. Это все понятно, я сейчас просто пробегусь по данным моментам. Итак, это зеркало у нас пристенное. Оно идет у меня, состоит из доски 90 на 20 Двухметровая была, отпиливал. И бруска 40 на 20. Он у меня закрывает патроны. Второе зеркало, которое еще не доделано, у меня будет крепиться к стене намертво. Здесь такими уголками к стене. Поэтому здесь патроны видно не будет. Оно будет в гардеробе, грубо говоря, в нише. Итак, давайте положу... и данное зеркало и расскажу подробно Итак, что я сделал запилил доски под 90 градусов соединил уголками в последующем соединил дополнительно для усиления жесткости пластинами и ошкурил в дальнейшем, если э, соединили чуть-чуть не -чуть неровно, где-то запилили, или какие-то погрешности в э, дереве имеются, можно это все пройти э, клеем, смесью клея ПВА вместе с мелкой, э, мелкой стружкой, которая у вас появляется при э, шкурке. А здесь я сзади не стал зачищать, спереди все, естественно, аккуратненько зачищено и получается более менее красиво следующий шаг я просверлил отверстие коронкой по дереву 38 диаметр как раз в идеале подошел для патронов пролачил три слоя паркетным лаком курила который остался у меня после вскрытия ступеней для лестницы и собрал электрическую схему все патроны подсоединил, здесь у меня будет напрямую выводиться к проводу, включаться будет с плащного выключателя в гардеробе. Все, зеркало можно сюда уже монтировать. Монтировать я буду с использованием вот таких вот пластмассовых деталей, забыл как он называется, данный элемент на К как-то. Коту понравилось зеркало. Давайте посчитаем стоимость данного зеркала в интернете. Я видел данные модели и за 7-8 тысяч, примерно таких вот больших размеров. Нет, вот таких вот, метр 1,77 на 80, да, и даже за 12 тысяч. На изготовление одного зеркала, давайте посчитаем, большое, у меня ушло три палки. Три доски 90-20, двухметровых, стоимость каждой 103 рубля в магазине Обе У меня ушло 16 патронов и 16 лампочек. Лампочки использую 27-й цоколь, 7 ватт, 5000 кельвинов температура. Мы любим такой холодный цвет, более приятный, чем желтый. Провода у меня были, ну, если, допустим, у вас их нет, то 5 метров здесь на э, такой размер зеркала предостаточно. Ш так, 16 патронов, 16 лампочек, это я сказал, и само зеркало. При стоимости зеркала 860 рублей квадратный метр данное зеркало у меня вышло, сейчас скажу... Смотрим, 1212. Маленькая вот это 860. То есть, такие цены. Суммируем и получаем, естественно, конечную стоимость. Гораздо меньше, чем нам предлагают там, в Инстаграме или где-то еще в магазинах. Естественно, это своя работа, но созданная своими руками гораздо выглядит интереснее. Одно готово, ожидает своего вручения. Второе зеркало мы сейчас соберем и установим на уголки к стене в гардеробе. Поехали! Ну как-то так. Зеркало в гардеробе установлено, которое у меня крепится к стене. Вот такими уголками. Получили 4 уголка с каждой стороны, итого 8. 2 метра, напоминаю, на 90. Включается оно с выключателя. Пошлите посмотрим второе. Ну а вот и второе зеркало. У дочери в уже установила.